Первое событие. Фратри исполнилось 16 лет, с чем мы еще раз откровенно и от всей души поздравляем. И сегодня на матче будет небольшой перформанс, посвященный этой дате. Второе событие – это возвращение, наконец-то, возвращение Миши Дивинского, нашего заводящего, который был судим за то, что на футболе непосредственно был заряд, как я уже вам рассказывал в Питере, про господина Дюкова, с чем мы не согласны, не согласны с той системой нашего чемпионата. Сегодня Миша возвращается, сегодня мы с ним встретимся, поговорим, как он было без футбола. Братва И, конечно же, хочется вас поблагодарить за поддержку, которую вы нам оказали в последнем выпуске после выезда в Питер. Еще раз хочется отметить тот факт, что мы увидели, что зенитчики, вот даже 7-1 их не успокоило, все равно они там трубят, трубят, трубят в этих комментариях, какое мясо плохое. Это еще раз подтверждает, что мясо топ и номер один. Ладно, погнали на футбол, дневник фанатов, мы начинаем. Снова! В кадре. Здорово! Вась. Здорово. <laughs> Миш, ну Поздоровайся с братвой. И расскажи, чем занимался полтора года. А, спортом. Спортом, с семьей. Работаешь в детском доме, сука, я знаю, правильно. Да, а, да. Воспитываешь деток. Да. А, без футбола как тебе? А, судя по отзывам, как-то все очень скудно и уныло. Ты, вообще, ну естественно, следил за конечно, всей ситуацией, конечно, что происходило в конечно. команде, что происходило Безусловно. на трибуне. Да. Вот, кстати, хотим сказать сразу, чтобы все вопросы пропали. Фратри на встрече с командой и клубом не было. Вот, Поэтому не, не спрашивайте нас, мы не знаем, что там происходило. Не в курсе. Ты как думаешь, что должно измениться в нашей команде, чтобы игроки за, хотя, бы задвигались, хотя бы задвигались? Блин, я на самом деле даже не, не могу знать, как так происходит, что мы, например, предсезонку... Нормально же была... Все была хорошая, да, да. да, там. Ну, и потом что-то начинают игроки играть не так, как они играли в прецезонке. Ну, невозможно сломать игру типа за такой короткий пробег. Да, времени. и это поэтому странно. Я не знаю, что нужно произойти и что должно произойти. Блин, все видят одну беду в протоке. Это семейство, которое стало в руля, которое натыкало везде своих людей меняет их перетасовывает э, манагеров э, все это чехарда вот здесь сидит и хочется сказать появился прям буквально на днях э, канал в инстите ребята там, не знаю кто сделал фидун аут он называется поэтому для тех кто не видел ссылочка будет в описании посмотрите почитайте очень интересно было довольно тяжеловато, ну, потому что ты привык двигаться в определенном ритме, и тебя, например, вот, жил, ты жил дома, тебе говорят, нет, братан. Теперь ты живешь в другом месте, и тебе нужно привыкать по-новому к этому ритму жизни, заполнять uh, то пространство, которое у тебя чем другим. Благо у меня много различных uh, увлечений но и семья, как бы, еще тоже есть. Но дело в том, что когда тебя лишают чего-то важного в твоей жизни, э части твоей жизни, то это, конечно, поначалу тяжело, потом более-менее привыкает. Правда, что эта вся история началась после видео, которое появилось, где заряжали продюкова. Да, да. Из-за этого, да? да? Ну, я не могу с точностью утверждать, э, насколько это... Ну, ну, просто, понимаешь, на втором суде она даже не уходила принимать решение. И все доводы, и то, что клуб писал, и, Рыбин, и клуб писал по поводу меня, она даже не смотрелась. Я просто уже у нее она было была готова готова решение. была тебя забанить на полтора Поэтому года. Поэтому вот эта апелляция это была такой. Первым матчем за полтора года какой-то легкий мандраж. Что-то такое. Есть, есть такое, конечно. Я как будто... Впервые опять выхожу. Заряда не забыл, нет? Заряды есть себя. Пару новеньких. Пара Мы тут пока ездили в Екатеринбург с рубинным клубом, придумали один новенький, сегодня сделаем. Миш, если ты не против, сегодня немножечко тебя поснимаем на секторе. И выпуск, в принципе, посвятим тебе и второму событию. Фратри 16 лет. Большая, большая дата, собственно, и большое возвращение тебя на стадион. По поводу фратрии, вот на самом деле у тебя есть какие-то воспоминания, вот прям ключевые, связанные с фратри? Конечно, я помню, 2005 год. И... и все движухи, которые делали, это всегда было мощно. Сейчас просто не лучшие времена, не для фратрии, не для футбольного клуба, но для болельщиков. Сейчас какая-то яма, я надеюсь, мы все вместе все преодолеем. Великий, могучий займет достоинство свое место, а фратрия свое. Я помню, фратри был таким. И мне всегда хотелось попасть в эту всю движуху. Я всегда старался быть ближе к активу. там Мы ездили на первое рисование. Для меня знаешь было что-то прям вау Поэтому ребята из Фрадрии, которые реально, я уже сказал, ночами там рисовали. Ты сам бандеры. ребята из Фрадрии. Я, в принципе, сам mm -hmm. ре ре ребята из Фрадрии, да. Эти легендарные лужники, когда на весь стадион yeah. делали акции. Баннеры, это лишь бы нам дано коснуться совершенства. Короче, куча воспоминаний. Парням еще раз удачи. Фратрия, ну, актив, вообще фанатский актив в свое время, 12 лет назад, повлиял на перемены в руководстве клуба. Это была акция, да. на Лукойле не Я, братан, что? до сих пор на Лукойле не заправляюсь, я тебе скажу То есть такое. На Газпроме на Лукойле. Тогда же был шаблон Черчесов, по-моему, эти все времена. Еще, как бы, Фратрия дала огромный импульс вообще для всего российского фан-движения. Все начали создавать подобие и начали создавать свои объединяться. Uh, да, там коллективные различными uh, объединениями. Все, ну то есть это было начало для всех. Ну что, парни, всем привет! Сегодня мы делаем перформанс дню рождения одной из старейших организаций московского Спартака Фратерия. Изначально у нас была задумка сделать один текст, но в ряду всей ситуации в клубе, вокруг клуба и с непонятной игрой клуба мы ее решили немножечко доработать. Изначально у нас была задумка сделать текстовик размером 60 на 4,5 метра «Наша сила, любовь к родному клубу». Это текст из одной из первых песен «Фратри». Но мы его решили немножечко, как я говорю, доработать доработку вы увидите уже непосредственно на матче а Весь Ростов! А, друзья, привет еще раз В общем матч закончен, ничего там мы грандиозного не увидели там, И в принципе и не ждали Сегодня мы главное вам показали Такой небольшой сюжет про нашего заводящего Миша Рассказали вам про ребят из Фрадрии Про ребят, которые сделали сегодня Такой легкий перформанс бедате, Посвященный держанию Фрадрия вот. Ну что, на заряд снимайте майки И мы Спартаковое а говно Игроки просто стояли и смотрели на трибуну Хочется отметить, что было после, когда основная часть трибуны ушла. я подбежал к трибуне, отдал свою майку и при этом ее взяли. В таких случаях, ребят, если вы уж пришли на трибуну «Север», хотя понятно, сейчас на трибуне «Север» очень много пассажиров, но раз уж вы пришли, вы эту майку должны были кинуть назад. Больше ничего говорить не хочу. Всем спасибо, дневник фаната. Увидимся на стадионах.